Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о необходимой обработке винограда перед цветением от болезней и вредителей. Сегодня 18 июля 2017 года. Отставание обработки винограда перед цветением в этом году по сравнению с предыдущими годами где-то 15-20 дней. Вот так выглядит виноград перед цветением, который начнется в ближайшее время, где-то через 4-7 дней. Вот видим соцветие какое, мы теперь ближе глянем как выглядит наш виноград. Вот видим какое соцветие, но он еще не цветет. Вот так выглядит виноград перед цветением, которое начнется в ближайшее время, где-то через 4-7 дней. Это ранние сорта, а поздние сорта чуть попозже. В южных регионах эти работы были проделаны чуть пораньше, где-то около месяца назад. В этом году часто идут дожди, и в промежутках между ними надо выбрать время для обработки винограда перед цветением. Хотя бы 12 часов не было дождей после нашей обработки винограда, и этого будет достаточно. Обрабатывать будем системниками. Прежде всего это от оидиума и мильди. Эти болезни больше всего распространяются в такой влажной среде. И вообще эти болезни, они хорошо приживаются на виноградных кустах. Вот так выглядит болезнь оидиума на листочках, словно кто-то посыпал мукой их. А так проявляется на лозах винограда такими небольшими бляшками. Если мы своевременно не обработали виноград перед цветением, то в дальнейшем эти споры заносятся в плоды будущего урожая во время цветения и поедают его. Вот так выглядят ягоды винограда, зараженные спорами оидиума. Урожая можно не ждать после внедрения такой болезни. Многие начинающие виноградари своевременно не смогли произвести обработку винограда перед цветением. И как быть, спросите вы? Отвечу, да, во время цветения нежелательно делать ничего с виноградом. Но ну и после заражения спорами оидиума тоже ничего доброго можно не ждать как правильно поступить в такой ситуации. Дадим винограду посвясти дня два или три и приступаем обрабатывать его. Лучше получить хоть что-то из урожая, чем ничего. Многие могут возражать, что не надо вмешиваться. Нет, каждый пусть поступает сам, но я лично поступил бы так, как здесь и было мною сказано. Мелью поражение лоз винограда не так опасно, как по единому. Мильдь садится на листья винограда и высасывает соки его. Вот так поражаются листья винограда мильдию. Это внешняя сторона, а так выглядит внутренняя сторона листика винограда. Тоже ничего хорошего здесь нет. Какими препаратами делать обработку винограда перед цветением? Я обрабатываю виноград фунгицидом строби. Он хорошо поражает споры обоих этих грибковых болезней и другие заболевания. Разные сорта гнили. И серую, и черную гниль он тоже поражает. В баковую смесь можно добавить препараты от листок резущих. Если они совместимы, то добавляем их в одну емкость. Сюда можно добавить инсектицид B58 новый. Разводим их раздельно в емкостях по 0,5-1 литру воды. Первым добавляется фунгицид, затем инсектицид, затем какой-либо активатор роста. Для защиты растения от стресса обработка химикатами это всегда стресс и торможение его роста. Затем удобрение можно, разные гуматы или что-то подобное. А затем можно и прилипатель, можно обычно жидкое мыло. Можно и хозяйство мыла настрогать и развести его, и этим тоже хорошо будет прилипаться к лисам винограда награда. Наша разведенная жидкость данного препарата. Правильно приготовленная смесь не должна нагреваться, не должен выпадать осадок. Нельзя ни с чем смешивать только медь-содержащие препараты, такие как бордовская жидкость, хом, оксихом и другие. И также жир масляные не забывайте чередовать препарат при следующих обработках. Нельзя использовать один и тот же состав подряд. Ну и не забывайте про свою защиту, перчатки, респиратор и то есть прочее. Вот такие необходимые работы по обработке винограда перед цветением необходимо произвести нам. С вами был канал Делаем Сами. Возможно это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю правильного подхода по зашите винограда от болезней и получения богатых урожаев от него. До свидания.